приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и это гороскоп для знака телец на 22 год и мы с вами будем рассматривать движение и влияние каждой из планет и конечно же будем это все связывать с событиями а также вашим психоэмоциональным настроением в 2022 году. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам правильно расставить ваши приоритеты и спланировать предстоящий личный год. Итак, начнем мы с транзитов Юпитера. Они показывают нам сферы роста, развития. Это э, те сферы нашей жизни, в которых мы можем получать дополнительные возможности. и Развитие. С начала года и до 11 мая и потом с 29 октября по 21 декабря Юпитер будет находиться в знаке рыбы, это ваш одиннадцатый дом. В эти периоды вы будете полны надежд, вы будете более общительны, открыты. И это то время, когда будет возникать желание взаимодействовать с окружающими людьми более активно, и проявлять себя в социуме это прекрасное время для того чтобы найти более полезные занятия заниматься тем что дает вам ощущение реализованности и востребованности это то время когда вы можете найти друзей которые будут вас ценить дружба с которыми будет вас наполнять это могут быть люди рядом которые вас поддерживают к тому же это период когда вы можете принести что-то полезное обществу, и вы можете почувствовать, что вы нужны другим. В целом, это период роста ваших связей и контактов. И это может принести пользу вам как личности, вашим рабочим интересам, а также это может поспособствовать реализации каких-то планов, замыслов, надежд. И, возможно, в 2022 году вы сможете реализовать то, что еще совсем недавно казалось вам чем-то заоблачным и недостижимым. Вы можете очень сильно увлекаться в этом году каким-то занятием, особенно если вы будете ощущать, что это ваше, если вам будет нравиться то, что вы делаете, то вы будете склонны вот буквально с головой уходить в работу. И в этом плане будьте поаккуратнее. Старайтесь все-таки понимать свой предел возможностей и не доводите себя до предела, не изматывайтесь. Обычно, когда Юпитер проходит по 11 дому, доходы от бизнеса возрастают. К тому же это период, когда мы можем подписывать важные контракты, договоренности, и это все положительным образом влияет на развитие Нашего бизнеса и нашего дела. Обратите внимание на то, что если, например, в вашем регионе наступает период карантина, или если по другим каким-то причинам вы не имеете возможности свою деятельность развивать в том городе, в том регионе, в котором вы живете, то одиннадцатый дом находит прекрасную реализацию в сети, в интернете. Поэтому. Особенно актуально в современном мире то, что Юпитер в одиннадцатом может давать возможность развития как раз-таки удаленного благодаря сети интернет. Возможная проблема этого периода это определенная отвлеченность. Когда вы занимаетесь чем-то, что вас вдохновляет, но можете забывать о каких-то более практичных и приземленных вещах. Но тем не менее, именно контакты, связи, люди, единомышленники и общение с ними, это и будет э, э, возможностью увеличивать свое материальное благосостояние и ощущать вполне такой материальный прогресс в том, что вы делаете. Переходим с вами к транзитам Сатурна в 2022 году, как эта планета будет влиять на ваш знак. Напоминаю, что Сатурн предоставляет нам уроки простоты, скромности, и та сфера, по которой проходит данная планета, обычно будто бы сжимается. Нам приходится более усердно работать над тем, чтобы получить достижения по этой сфере. И соответственно... Именно через эту сферу мы получаем определенную жизненную закалку. В течение всего года Сатурн не меняет знак. Он все время находится в Водолее, а для Тельцов это 10 дом. С 4 июня по 23 октября Сатурн будет ретроградным в вашем 10 доме. В этот период вы можете ощутить такой эффект, будто бы возвращаетесь назад к основам в своей жизни и вам нужно будет переосмыслить какие-то абсолютно фундаментальные вещи, такие как ваша карьера, ваши жизненные цели, ваша репутация, ваш авторитет в обществе. И по сути вам нужно будет соотнести свои долгосрочные планы и цели с тем, чем вы занимаетесь на данный момент. И понять, насколько это соответствует вашему видению вашему мировоззрению многие тельцы могут ощущать будто бы проходит сквозь испытания Десятый дом является угловым это очень важный дом который имеет сильнейшее влияние на все то что мы считаем значимым и важным в том числе это и карьера и семья и сатурн будет ограничивать вас в определенном смысле и в этот период нужно будет проявить упорство и стойкость, чтобы не, скажем так, не ощущать себя в не очень приятной роли. Так как порою может быть сложно, может казаться, что какие-то обстоятельства будто бы выбивают вас из привычной колеи. На самом деле Сатурн очень любит сильных людей со стержнем внутри, Поэтому именно сильные люди выдержат этот транзит, они укрепятся и смогут, скажем так, в своей нише занять лидирующее положение. Ну или даже не в нише, а просто вот в той среде, в которой вы находитесь. Например, это ваша компания, в которой вы работаете. В принципе, Сатурн был в вашем десятом доме и в 2021 году. И можно сказать, что в 22 году он продолжает ту работу, которую уже начал ранее. И Сатурн Водолея будет еще находиться и в 2023 году по март месяц. И сейчас на экране вы увидите градусы асцендента, а также даты рождения солнечных тельцов, кто прочувствует на себе влияние Сатурна очень интенсивно. И соответственно те уроки, о которых я говорила выше, будут проигрываться в вашей жизни более интенсивно. В течение этого цикла Сатурна, этого движения Сатурна, вы проживаете очень важный и ответственный период. Вы сталкиваетесь с необходимостью делать выборы в своей карьере. И вы в принципе можете стремительно добиваться поставленных скажем так целей но при этом может возникать ощущение неудовлетворенности тем что вы получаете будто бы какое-то разочарование будто бы вы хотели большего получили не совсем то сатурн может иногда вот этот вкус победы скажем так с горечью преподносить то есть человек вроде бы получает то что хотел но он не прыгает и не радуется а может себя в этот момент критиковать или ощущать опустошение или недовольство. К тому же отличительной особенностью Сатурна в 10 является огромная ответственность за то, что вы делаете. Поэтому чем масштабнее ваши проекты, ваши замыслы, тем сильнее будет давление общества и требования от вас. Ваша карьера может содержать в себе нотки альтруизма. Так или иначе, выполняя свою работу, вам порою нужно будет помогать другим и, возможно, даже оттянуть кого-то за собой. К тому же Сатурн — это планета, которая очень любит прошлое. И поэтому ваши прошлые и ваши выборы в прошлом, ваша репутация, прошлый опыт, они имеют очень сильное влияние на вас в этом году в отношении вашей карьеры вы можете в этот период занять более высокую должность но любой подъем вверх он будет восприниматься как определенный груз на ваших плечах поэтому рост в этот период лучше чтобы он происходил постепенно слишком резкие скачки могут скажем так давить сильно либо по здоровью либо по семейным отношениям либо по вашему психологическому состоянию к тому же сатурн в десятом доме часто может давать ситуации конфликтного характера с руководителем с кем-то из родителей или в целом с авторитетным лицом это может быть человек в подчинении которого вы находитесь либо человек, к мнению которого вы как минимум всегда прислушиваетесь. Хотя этот период в целом довольно трудный, но он все равно дает возможность достигать. И, и, безусловно, если Сатурн делает квадратуру к вашему асценденту, то это будет иметь сильное влияние на вашу репутацию, на вас как личность. Это будут такие определенные пятна, да, неприятные двадцать втором году но тем не менее если вы будете сосредоточены на долгосрочной перспективе то вы не будете обращать внимание на какие-то мелкие разочарования и вот тогда вы сможете извлечь максимум пользы из этого периода по сути сатурн дает возможность подняться тем кто очень много работал и когда сатурн переходит в десятый дом есть желание показать результаты своих трудов если вы очень долго вкладывались в какое-то дело если вы имеете такой длительный профессиональный путь и вы считаете себя профессионалом то в этом году однозначно будет возможность добиться успеха и признания тем не менее порою сатурн может иметь вот такое удушающее влияние когда вы настолько загнаны в рамки что вам хочется от этого сбежать это обратная сторона данного влияния за каждым достижением ярким по такому транзиту сатурна обычно стоит много лишений кстати сатурн проходил по знаку водолей период с 91 по 94 год если возраст позволяет, вы можете вспомнить, какого рода события происходили с вами тогда и сопоставить с теми выборами и тенденциями, которые есть в вашей жизни на данный момент. Итак, переходим к Урану. Уран — это планета, которая показывает нам сферы жизни, которые требуют новаторства, перемен. Это те сферы, в которых можно ожидать резких изменений. Не секрет, что уран на данный момент воздействует на ваш знак. И в 2022 году это влияние будет продолжаться. Поэтому многие из вас будут переживать фундаментальные, резкие, внезапные и очень глубокие изменения в своей жизни. Образ, который вы предоставляете миру, меняется очень быстро. Ваши установки, правила, решения меняются и люди ваше окружение могут не успевать за теми переменами которые происходят внутри вас яркое влияние урана сопровождается желанием выйти за пределы ограничений избавиться от тех обязательств которые мешают которые слишком давят и начать жить новую жизнь в этом году Сатурн имеет сильное влияние на ваши амбиции, он заставляет вас добиваться своего и загоняет вас в жесткие рамки. Поэтому Уран будет давать вам возможность презентовать себя как-то по-новому, создавать нестандартный образ. И все равно вам нужно будет найти выход для свободы. И этот выход может заключаться в том, как вы проводите свободное время или в каких отношениях вы состоите. То есть чем больше вот, по карьере вы будете себя ограничивать, тем больше свободы вы будете требовать в частной жизни. Помните, что по Урану необходима личная свобода, выход из тех ситуаций, которые вас ограничивали, которые устарели. Но не стоит сравнивать Уран с обычным бунтом, за которым не стоит чего-то нового, прогрессивного. Поэтому старайтесь отслеживать вот в своем поведении эти моменты и отличать одно от другого. То есть вам не нужно отказываться абсолютно от всего, что было дорого раньше, для того, чтобы доказать свою независимость или для того, чтобы начать новую жизнь. Важно к любым переменам подходить осознанно. Самое главное — это обращать внимание на свои желания, инстинкты и удовлетворять те потребности в новизне, которые по-настоящему возникают внутри вас. Если вы будете этому сопротивляться, если вы будете это в себе игнорировать, то это будет отрицательно влиять на вашу карьеру. Кстати, многие из вас, Захотят стать боссами самому себе, избавиться от влияния руководителя, продюсера или человека, который помогал вам в достижении высот. Это связано с квадратурой Урана и Сатурна. Эта квадратура была активной и в прошлом году, и скажем так, в 2022 она завершает начатые процессы если вам интересно более подробно узнать влияние этого аспекта то переходите по ссылке под этим видео и кстати сейчас на экране вы также увидите кто почувствует из тельцов на себе очень серьезное влияние урана в двадцать году переходим к плутону Плутон показывает, в какой сфере жизни происходит серьезная трансформация и очень глубокие изменения. Плутон проходит по знаку Козерог, и в 22 году он пересекает уже тот рубеж по градусам, когда он начинает выходить из знака Козерог. Это уже переход в последние градусы знака. И планета в таком положении проявляет себя очень интенсивно, порой даже агрессивно, особенно когда речь идет о такой планете по характеру, как Плутон. Поэтому перемены неизбежны, они будут связаны с тематикой девятого дома. По девятому дому у нас проходят такие темы, как связь, как поездки, отношения, и перспективы, высшее образование. К тому же это путешествие в другие страны и верование. Поэтому многие представители вашего знака зодиака могут в этом году переезжать, много путешествовать. Может быть выход на новый уровень в плане образования, смена учебного заведения. Может быть такая ситуация, когда вы будете полностью менять свое мировоззрение. И это может отображаться на вашей вере, может меняться отношение к религии или другие вот какие-то установки, что является для вас важным, за какой идеей вы готовы следовать. Вот эта идейность, она будет обострена в этом году. В этом году вы максимально открыты, чтобы изучать что-то новое. Так или иначе, ваша система верований, убеждений, ценностей будет очень сильно меняться и это может происходить под влиянием людей с которыми вы будете знакомиться под влиянием путешествий или же вы можете сами к этому прийти например после того как пройдете какой-то курс или обучение вы учитесь в этом году просить то на что вы заслуживаете если речь идет о материальном то есть однозначно будет желание взять свое, получить свое, то, что вы заработали. Поэтому если вдруг вас будут ущемлять в этих правах, то это тоже будет давать большую волну внутреннего сопротивления. В целом идет такая сосредоточенность на получении материальных ресурсов, на зарабатывании денег. И с одной стороны это огромные возможности которые перед вами открываются но с другой стороны это и большие проблемы в том числе и э, психологические которые нужно будет решать в процессе переходим к нептуну нептун в двадцать году по-прежнему идет по вашему одиннадцатому дому и в связи с этим вы можете уже длительный период времени в своей жизни пребывать в таком состоянии легкой эйфории от общения с вашими друзьями, единомышленниками. Это могут быть какие-то совместные дальние путешествия к морю, на природу. Но помните, что вместе с такой глубокой душевной дружбой Нептун часто приносит и людей нечестных, тех, кто наживается на нашем доверии и пользуется нашей наивностью. Поэтому главное правило — это не носить постоянно розовые очки, когда вы общаетесь с людьми, которые близки вам по духу. Старайтесь разбираться, что за человек рядом с вами и насколько действительно вам с ним по пути или же наоборот, не по пути. В целом, Нептун дает также и интуицию, поэтому доверяйте своему чутью, и оно вас однозначно не подведет. К тому же, Нептун в 11 часто дает возможность реализовать мечту и легко с помощью друзей, единомышленников, достичь желаемого, реализовать какую-то важную цель. Переходим к Венере. Венера ⁇ это планета, которая управляет вашим знаком, и однозначно вы ее ощущаете очень ярко. Венера в конце 2020 года разворачивается в ретроградное движение. Вы сейчас можете увидеть даты. Когда Венера будет ретроградной, она будет проходить свой попятный путь по знаку Козерог. Это ваш девятый дом. В этот период не стоит подписывать важные контракты, не стоит, скажем так, принимать однозначные решения, окончательные решения по поводу отношений, по поводу отношений с людьми, которые живут в другой стране, и по поводу личной жизни тоже так как все может быть достаточно запутано и непонятно. Что касается судебных дел и обучения, то в этот период тоже может быть неясность в этих вопросах и состояние, скажем так, когда не стоит принимать быстрое решение. Важно подождать и увидеть какой исход будет иметь эта ситуация. Помните, что период ретроградной Венеры абсолютно для всех является неподходящим в плане заключения, брака, а также важных деловых соглашений. Меркурий. Меркурий будет четыре раза ретроградным в 2022 году. Первый разворот произойдет в вашем десятом и девятом доме. Это может быть пересмотр карьерных вопросов, дел, связанных с заграницей, бумагами документами поездками командировками следующий разворот меркурия произойдет в вашем первом втором доме и это даст возможность пересмотреть свой подход к зарабатыванию денег это может быть возврат клиентов с которыми вы работали ранее это пересмотр своего поведения а также в этот период тема отношений может выходить на первый план третий период ретроградного меркурия в двадцать втором году связан у вас с темой работы личного бизнеса здоровья и детей поэтому не стоит принимать быстрые и важные решения связанные с этими темами в этот период это неблагоприятное время чтобы открывать свой бизнес менять работу или же например переводить детей в новую школу или искать им новый кружок. И, наконец, четвертый разворот Меркурия произойдет в канун Нового года. Поэтому Новый год мы будем встречать с ретроградным Меркурием. И это повод задуматься о подарках новогодних раньше обычного. К тому же, если вы планируете заграничные поездки в этот период, если вы хотите встретить Новый год в другой стране, в другом городе, в таком случае старайтесь приехать на место раньше 26 декабря. Марс. Что важное будет происходить в этом году, связанное с Марсом? Дело в том, что с 31 октября и до конца года Марс будет ретроградным. А Это значит, что будут замедляться все процессы, связанные с темой доходов, так как Марс будет проходить по вашему второму дому, по знаку Близнецы. В этот период вы можете ждать долго прибыль, могут задерживаться какие-то денежные поступления. Это неблагоприятное время для покупки автомобиля, техники. И в целом в этот период могут возникать даже конфликтные ситуации на почве финансов. Не стоит на это время планировать начало своего бизнеса, нового проекта финансового. Иначе это все будет развиваться очень медленно и не будет приносить ту прибыль, на которую вы рассчитываете переходим к лилит с 15 апреля 22 года лилит находится в знаке рак это ваш третий дом она может давать опасения за ваше ближайшее окружение она может давать конфликты с соседями даже на улице с людьми которых вы видите впервые могут быть опасения связанные с автомобилем например вы переживаете что не сможете продать авто или может внезапно появляться страх ездить на большие расстояния за рулем. До 15 апреля Лилит находится в знаке Близнецы в вашем секторе финансов, поэтому она влияет на доходы и расходы. Опасения могут быть связаны именно с этой темой. Поэтому в начале года, первые три месяца 2022 года особенно, вам нужно избегать излишней эмоциональности, когда речь идет о покупках, продажах и решении финансовых вопросов. После 15 апреля лилит в раке будет способствовать тому, чтобы вы укрепляли прочные эмоциональные связи со своим ближайшим окружением, вас будет заботить то, как о вас отзываются другие люди, что о вас говорят соседи, и на это может уходить очень много энергии. И, наконец лунные узлы с 19 января 22 года лунные узлы переходят на новые ось телец скорпион причем северный узел узел новизны переходит в ваш знак и это безусловно будет давать вам колоссальные возможности для личного роста и развития в двадцать втором году северный узел будет проходить с 30 по 22 градус знака телец если у вас асцендент находится в этом градусе то вас ожидает очень интересный год, а также на экране вы можете увидеть даты, на кого повлияет восходящий узел из солнечных тельцов. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно принесет вам пользу и поможет упорядочить те процессы в жизни, которые начинаются уже сейчас. Будем с вами на связи. Пока-пока!